Всем привет, вы на канале Тыквка Тв. Сегодня снимаю видео, которое называется "Маль пони. Едем на школьную экскурсию. Итак, начнем. Доченька, слава богу, мы успели. фу ой, успели. Да, мама, я знаю. Хорошо, что все же у нас безбик нашелся и он нас провожает. Ну чего ты, чего ты? Кстати, ребята, а вы знали, что вышел второй трейлер Капальчи Дракона 3? Я его уже смотрела. И так скажем, мои комментарии. Очень крутой, и мне очень понравился момент, где Беззубик вместе с Дневной Фурией в небе там летали вместе. Очень крутой трейлер. И еще мне понравилось, когда Дневная Фурия скинула Икинга с Беззубика. Это было смешно. Я вообще фанатки, я, след... я очень следила. За этим 25 октября, прям после, наверное, 5 или 10 минут выхода этого трейлера, я сразу же его посмотрела. Было очень здорово, ощущение, уже хочется посмотреть. Ну, так, ладно. А где же моя подруга? Вон уже собирались все. Так, кто на экскурсию школьную? Собираемся, собираемся, давайте, собираемся. Да, директор я... Уже вас жду. Давайте, где вы? Ой, как мне страшно. Не хочу не экскурсию. Ага, ничего страшного тут нету. Фуф, фуф. Не опоздали? Нет, надеюсь, мамочка. Ой, привет, Раричи. Привет. Ой, хорошо, что я успела. Мы с тобой же вместе едем. Да, конечно, мы с тобой вместе. Вон наш автобус уже. Ой, как мне страшно. А -а, это... Извини, конечно... Что, что, что, что, ой, что, что случилось, беда, где, кто? Да нет, никакой беды нету. Что? Я тебе еще раз говорю, что случилось? Мама, монстр! Где? Беззубик не монстр. Дракон? Что тут делает дракон? Это наш питомец, не бойтесь, это наш питомец. Дракон наш питомец. Бри. А, а. Ясно, ясно, ясно, такой хороший. Добрый. Ну ладно, давай пойдем. Ты взяла багаж? Я маленький, я его уже положила. Так. А, а, я еще нет. У меня вот тоже такой, нормально. Да, причем мы едем где-то, ну на три дня. Ой, как я волнуюсь! Ты впервые в жизни уезжаешь. Ой. Ну, веди себя хорошо, доченька. Ой, ладно, мы пока пойдемте уже к вашим э, подружкам там, да, одноклассницам. Да, доченька, правда, надо идти. Ой, сейчас я возьму колясочку. Так-так, так все. Идите иди к маме. О, девочки, что вы там медлите? А ну-ка, проходите. Извините. Меня подождите, я Сауди. Так. Ну что ж, ждем еще пять минут. Вроде больше никто по списку не должен прийти, да? Проверяем список. Так. Значит. Э... Э... Так, так, так. Давайте начнем сначала или с конца. Как вам угодно. Давайте сначала. Так, э... Сейчас. Розочкина. я я здесь я. Угу. Так, есть. Так, дальше. Ой, Блин, кто у нас идет? Так, дальше у нас записывалась э, Золотая. Я-я-я, Золотая, это я. Все, все, я. Так, все, потом у нас записывалась Радицы э, принцесскина. Я-я-я, радицы принцесскина. Угу. И еще флори-харт. Я, я, все. Угу. Так, все, все сборе. Ну что, уже можно начинать погружение, так скажем. Ха -ха. Да, хорошо, удачи вам, все, ученики, на свидания. Ой, так, никто не боимся. Все, садимся в машинку. А, Ради, ты можешь свой чемодан... Да-да-да, что с чемоданом? А, блин. Ты его можешь погрузить вон туда. Вот так. Вот сюда. Будь добра. Угу. Потому что уже, ну, как бы друг, другое место занято для багажей. Хорошо. Она такая же фирма, как почти что, в нашей машине. А, ясно. Ладно, давайте уже погружайтесь. Давайте эм, прощайтесь со своими родными. Угу. Пока, мам. Пока, Флори. Пока, безумик. Пока, мама. Пока. Пока. А мы уже не приехали. Ой, давайте погружайтесь. Вот уже сейчас от вам открыли дверь. Ой. Так, я буду первой, так как я взрослая. Так, давайте рассаживайтесь. Хорошо. Ой, Писепик, ну куда ты пошел? Иди, иди ну, иди ну, Давай, иди Давайте, заходим У -у -у. Хоп Так, так, так <сёк> Теперь я Хоп Так а теперь мы идем. Первое я, я, я. Ой. Так. Эй, аккуратней там. Да, аккуратней. Ой, надо заново садиться. Надо просто быть аккуратнее. Все, я пошла. Меня, меня, меня, подождите. Фу, фу, успела. Подружка, я к тебе, я к тебе. Так, все готовы? Точно все, да? Больше никто не остался Так, перекличка Раджер здесь, здесь Flower здесь, здесь Так, давайте Диджей здесь На наличии Так, а ты у нас, ну, и четвертый Что там считать -то? Так, все Ханни главное тут Все, все Так, все, давайте прощайтесь, пока всем. Пока. Пока. Ух. Ух. Я упала. Господи, я упала. Так, надо меня крепче закрепить. А то как я буду машину свою... о о, -о сейчас очки одену и все будет. Ну что, едем у-ху. Ребята, большое спасибо, что подписались Подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео Ведь нас уже 3000 Да-да три тысячи. И если вы хотите предложения, то ставьте лайки И подписывайтесь на мой канал И смотрите мои видео И еще напишите в комментариях На в моменте где-то 6-7 минут вы заметили что-то странное? Что странное было на карете? Итак, кто первый напишет, то того я пролайкаю. И всем пока! Пока-пока-пока-пока-пока! Пока! -пока, -пока, -пока, -пока! пока!